Впервые в Казанском федеральном университете проходит летняя международная школа информатики юниор ICI Junior. Для того, чтобы принять участие, сюда приехали более 40 школьников из Китая, Нидерландов, Болгарии и 20 субъектов Российской Федерации. Это учащиеся в возрасте до 15 лет, показывающие лучшие результаты по информатике. Чтобы получать золотые медали и становиться чемпионами на международной олимпиаде, по информатике для этого нужно не в девятом классе начинать работать с детьми, а начиная уже с начальной школы. Международная школа юниоров проходит на базе IT-лицея и высшей школы IT с Казанского федерального университета. Здесь школьники находятся со своими педагогами. Тренер команды из Нидерландов Илья Ким Шридверс приехал с двумя участниками. Именно они прошли отборы 150 желающих и были лучшими. So the uh, training camp You, you morning, sports, work, so here, much Все задания решаются с использованием компьютера на одном из языков программирования, это Паскаль, C++, и другие. Все задачи готовятся педагогам из разных стран для того, чтобы процесс решения сделать еще более интересным и увлекательным. Когда появляются задачи из других стран, то Понятно, что там они построены совершенно на другой основе, уровень сложности у них достаточно тоже высокий, но тем не менее, вот за счет разнообразия мы э, говорим о том, что это очень полезно будет при подготовке ребят. Всех участников объединила любовь к информатике и желание проверить свои знания. Несмотря на свой юный возраст, участника из Китая Хаутиан Юань занимается информатикой уже с 10 лет. В конце работы школы юниоров пройдет тур за Европейско-Азиатские кубы, где будут выбраны три победителя. Завершится Международная школа информатики юниор 3 июля. Анна Глузунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.